Всем привет, меня зовут Вадим Лапин, делаю специально этот видеоотзыв для Дмитрия, суть в чем, у меня 650 тысяч подписчиков на канале, а вот кто, не... кто сомневается, вот пожалуйста моя кнопочка, у меня была такая проблема, я очень много работал, много роликов выкладывал и у меня они максимум набирали 100-200 тысяч просмотров, это неплохая статистика, но недостаточно, нужно больше, миллионы, 2 миллиона просмотров, чтобы быть успешным, ну сами понимаете, и как-то так. Но в тренды меня почему-то YouTube в последнее время вообще не выводит. И было очень печально с этим делом. То есть там полгода пройдет, год пройдет, нету трендов. То есть это странно. Так вот, мне написал Дмитрий. Дмитрий Половой. Сказал, есть такая возможность. Давайте попробуем. Ну, я подумал, ну давай. Сначала боялся там, что-то будет. Может там напарят или так далее, но... Нет, пожалуйста, могу сейчас прямо вам в прямом эфире так сказать показать, что получилось Пожалуйста, смотрим на YouTube кладка, кладка, блин, Вкладка в тренде Считаем Первое, второе, третье место Вот мое видео, Лапин Заходим С вами Вот он я, Вадим Лапин Пожалуйста, третья вкладка в тренде Уже 181 тысяча просмотров А по факту если посмотреть на статистику, сейчас глянем, секундочку, посмотрите. Ой, там ребенок кричит, извиняюсь. По факту, по факту, по факту. По факту уже 480 тысяч просмотров за это время. Так что, если вам нужно распиарить свой продукт, или свой канал, или какое-то конкретное видео, Прошу вас к сотрудничеству, Дима свое слово держит, я лично в этом убедился, не переживайте, не парьтесь, реально рабочая схема. Никто вас опрокидывать не будет и так далее, так что призываю всех к сотрудничеству, ничего не бойтесь и да пребудет с вами все, что вам нужно. Все.